Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Михаил Пупорев, один из соорганизаторов и спикеров грандиозной конференции, которая нас ждет на следующей неделе сбройные методы интернет-продаж. Михаил, здравствуйте. Добрый день, рад вас слышать. Взаимно. Михаил, вы к нам придете с темой продающая книга Та-да-я, а я знаю, что вы финансовый советник. Как это соединить? Ну, соединить на самом деле это очень просто. Просто все люди, которые ну, зарабатывают реальные деньги, они понимают, что на самом деле деньги можно получить только одним способом. Совершив какую-то продажу. Вот. Я как финансовый советник я тоже продаю свои услуги. Я продаю людям возможность создать свое будущее благосостояние. Вот. И продающая книга это просто один из инструментов для улучшения качества продажи. Продающая книга, основное ее назначение это, ну, во-первых, конечно, это э, вирусное распространение, то есть э, uh -huh. если книга нравится, то люди ее читают и передают другим. Вот. Но, на мой взгляд, гораздо важнее то, что книга позволяет поднять ваш авторитет, поднять, э, ну, бренд автора. Uh -huh. То есть это круто быть автором книги. Вот, поэтому я и вот, э, считаю, что это очень важный инструмент, и им надо очень э, ну, умело пользоваться. Хорошо. вот сейчас, когда так много инфобизнесменов, да, людей, которые в интернет пришли с самыми разными мыслями, идеями, э, когда их так много этих книг, разных PDF-отчетов, да, мини-отчетов, тех же самых э, чит-кодов, да, как по-разному кто-то не называют, да, их очень много сейчас. Вот в такой ситуации не пропадает ее роль вирусности для нас, для бизнесменов? Ну, в какой-то степени, наверное, пропадает. Ну, как, как всегда, при э, развитии чего-то нового возникает некая пена на поверхности всего этого, которая в конце концов ветром ее сносит. Поскольку все эти так называемые бизнесмены, которые пришли. За два дня написали какой-то текст и начинают его продвигать. Ну, Этот текст виден, он с, его открываешь две страницы и сразу видишь, что это такое. После этого можешь спокойно его стирать и забывать. Потому что первое, что книга должна нести, это она должна нести что-то полезное, она должна нести ценность. Эта ценность видна сразу, и даже там есть вот спецотчеты, которые на трех страничках, но там реально, реально полезная информация. А есть mm -hmm. вода и мусор, которые так сказать, ну, читать неинтересны, И просто они, как правило, это некая вода, которая разбавлена рекламными предложениями. Ну, это скучно, и она, она сама отомрет, потому что это никто читать не будет. Ну да, вирус на то и вирус. Да? Если книга вирусная, она пойдет дальше. Если же книга неинтересная, то... собственно. Конечно, говоря, конечно. Что? То есть, если, если люди находят пользу, они говорят об этой пользе другим. А если они не находят, они это отбрасывают. Никакой вирусности не будет от этого. То есть, задача автора, соответственно, не просто написать какую-либо книжку, да, а сделать так, чтобы действительно было полезно. Это в первую очередь. Конечно, конечно. Да, для этого все это делается. Потому, опять же, как можно укрепить свой бренд, если э, делаешь бесполезные вещи? Если люди не видят, что ты им нужен. Какой бренд? Что это такое? Это, это так, болтовня какая-то. Это несерьезно. А если человек видит, что... Вот он сегодня он нашел там в книге какое-нибудь упражнение которое ему сегодня там принесло какую-то реальную пользу у него сдвинулось сознание и он чувствует что это вот это ему нужно конечно он будет доверять этому автору больше и пойдет к нему дальше там заниматься покупать его продукты и так далее, и так далее. да конечно а вот а, насколько важно бизнесмену который ведет свой основной бизнес в оффлайн да, нужна ли ему электронная книга? Ну, это вопрос э, такой. На самом деле, что -то сейчас бизнесов, которые чисто в офлайне, практически уже не осталось. Ну, uh -huh. любят часто приводить цитату Билла Гейтса, что в 21 веке вы либо будете ваш бизнес будет либо в интернете, либо умрет. Вот. ну, я не, не поручусь за точность, но смысл именно вот такой. Uh -huh. Uh -huh. Поэтому сейчас э, интернет это мощнейшее средство для привлечения потенциальных клиентов, ну то, что называется лидогенерация, то есть любой бизнес практически сейчас продвигается так или иначе в интернете, так или иначе связан. Вот, и тут тема моего выступления, она просто показывает ну некий, один из инструментов, которые можно использовать в интернете и использовать эффективно. Отлично. Я знаю, что книгу написать не так-то просто. Есть определенные, скажем так, этапы написания книги, да? И сейчас не буду даже вы спрашивать, как это делается. Полезнее нашим слушателям будет прийти и услышать это подробные инструкция непосредственно на конференции. Ну, в принципе, да. Ну, как говорится, не бойся горшки обжигают, так вот, если, если у человека есть чего сказать полезное, угу. рассказать людям что-то полезное, то преобразовать это в форму книги это уже технология а самое главное конечно если есть что сказать если есть содержание отлично и тем кто знает что сказать вы им расскажете пошагово да что нужно делать да безусловно это на самом деле не так уж сложно если вот действительно ну как-то упорядочить это понять что надо сделать то даже ну как надо сделать тоже становится достаточно понятно есть ну, некие технологические тонкости, но это уже ну, это действительно тонкости. Угу. А скажем так, минимальное и максимальное время для написания книги? Ух, ну это на самом деле, знаете, это зависит от вдохновения. Это, есть такое понятие, человек находится в потоке, угу. вот, это вот из той же серии, что счастливых часов не наблюдают там, и так далее. Вот. То есть, если человек, вот что называется, у него идет, то за день он может написать эту книгу. Ну, на следующий день, так сказать, вот он э, там чего-то подправит, подчистит, э, подблизит, бантики привяжет, и это будет готовый продукт. Но в так, в принципе, вот такая книга, которая может э, быть полезна и содержательна, и достаточно хорошо выглядеть, и заниматься, вот именно решать те задачи, там, это, вот, вирусное распространение, поддержание <губит> бренда, это, <губит> ну, неделя. Отлично. То есть вот уже буквально на следующей э, неделе мы от Михаила Купарева узнаем, как написать продающую книгу от А до Я максимум за неделю. Михаил, спасибо вам э, за это интервью. Для меня было э, очень полезно и приятно с вами пообщаться. С нетерпением жду вашего выступления на конференции Взрывные методы интернет-продаж с 19 по 23 мая. Спасибо, мне тоже было приятно с вами поговорить. Ну, встретимся на конференции. Да, до встречи. Всего До доброго. свидания. Счастливо.